Всем привет-привет добро пожаловать на канал Ирина Степная! Сегодня у нас очень интересная рубрика, это рубрика антистрессов. Я приготовила для вас очень милых 5 штучек единорогов и еще один очень интересный сюрпризик. Так что если хотите еще такие видео, чтобы я искала различные антистрессы, то обязательно ставьте лайки. Если видео наберет в ближайшее время 1000 лайков, я сниму еще одно видео об антистрессах. И давайте же приступим. Для начала я хочу вам показать очень классный антистресс. Это вот такой вот тортик в виде единорога. Смотрите, какой он классный. Мне как-то он сразу покорил, поэтому я решила его заказать. Очень яркая игрушка, пахнет ваниткой и качественно сделана. И ее очень приятно мять. ссылочку на данного единорога я оставлю в описании под видео, так что загляните. Думаю, что вам он так же, как и мне, очень понравится. Очень классная необычная игрушка. И сегодня у меня для вас еще есть один сюрприз. Я заказала вот таких интересных единорогов антистрессов. Смотрите, какие необычные они. Пять штучек. Вот такие вот няжные и смотрите как они выглядят поближе. Ну что, пора на него нажать. Внутри этих единорожков шарики орбис. И да, ребята, пишите в комментариях, хотите ли, чтобы я разрезала несколько единорожков, и мы с вами посмотрели, как он разрежется, какие у него шарики, и есть ли там еще жидкость. Лично мне, конечно, жалко единорожков, но если вы захотите, то я обязательно исполню ваше желание. Последняя единорожка, тоже фиолетового цвета, пухленький такой. Такое вот получилось у нас интересное видео. Если вам понравилась эта рубрика антистрессов, то обязательно ставьте лайк, чтобы я снимала еще подобное видео. Всем огромное спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео.